что здесь зачитывается? Выключить? Ну, ну ладно. Я лучше выключи. Уже... А, ну не видно уже, что ты читал. Ты читаешь? Выключи. Тс Тс Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Присоединяемся к прямому эфиру. Налаживаем звук. Поставьте сердечки. Если меня видно и слышно, сейчас Голтис уже подойдет. И начнем наш долгожданный эфир презентацию аудиокниги Исповедь смертника. Голтис, привет! Привет, Светуська. Рад тебя а Взаимно, взаимно. Друзья, поставьте по десятибалльной шкале, как видно, как слышно, хороший ли звук. Вижу ваши сердечки, супер, спасибо. Сегодня мы поговорим о новой книге, которая наконец-то, наконец-то вышла в свет, и теперь ее может послушать каждый. Это автобиографическая повесть, написанная Голкисом и начитанная самим Голтисом в аудиоформате. Теперь в Академии у нас можно ее приобрести. Ссылочка находится в Инстаграм в шапке профиля, поэтому переходите, пожалуйста, и знакомьтесь с этим произведением. А мы сегодня поговорим с Голтисом о том, как эта книга была создана, что, о чем в ней говорится, да, и какие мысли она может вызвать у вас после того, как вы ее прослушаете, прочитаете и ознакомитесь с ее содержанием. Сегодня у нас эфир в двух местах. В, в, здесь в Инстаграм, где вы меня видите, и в Фейсбук. Тоже в Facebook видно Голтиса. И еще кусочек телефона видно в Фейсбук. Да, сейчас... Да, устанавливаем э, камеры, э, пока все присоединяются. Э, друзья, э, напишите, э, кто слышал про книгу Исповедь смертника Голтиса. Э, поставьте, давайте, единички, кто слышал, и троечки, возможно, кто-то ее уже даже э, читал, потому что был ограниченный э, тираж, который очень быстро разошелся и закончился. Э, и вы очень просили э, сделать дать возможность прочитать эту книгу, но теперь ее можно не только прочитать, а еще и прослушать. Представьте себе, Голтис своим голосом передал все те эмоции и всю ту истину, которую он написал в этой автобиографической повести. Так, вижу, что связь есть. Фейсбуку привет, Инстаграму привет. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, вопросы буду зачитывать Голтису по поводу книги. Будьте активны, друзья, потому что такая возможность выдается не часто, да, задать вопрос лично Голтису. Все, вижу, что все видно, все слышно. Отлично, уникальная история исповедь смертника. Да, действительно, сегодня с вами... И поговорим. Итак, Голтис, приветствую тебя и сразу хочу задать вопрос. Когда твоя повесть была написана? Еще раз всем доброго времени суток. Приветствую вас, дорогие друзья. Приветствую, дорогие импульсанты, кто занимается помидодикой, усиливающей импульс. Благодарю вас за то, что вы нашли время, чтобы послушать случившемся. Это долгожданная сенсация, о которой я так часто говорил. Она свершилась. Это биографическая повесть из смертника И отвечаю, Светлана, на вопрос твой. Это случилось в далеком 96-м году. И вот, по сути дела, я писал эту книгу 20 лет. И самое главное, что я ее начитал, лично начитал, потому что очень важно было, чтобы эта аудиокнига была начитана мною, так как я неоднократно погружаюсь в те состояния, которые я переживал и в камере смертников, и там же и начитаны были. Эпизоды моей юности, моего детства, под музыку. И наконец-то свершилось, потому что ну, даже очень и очень часто дрожал у меня голос, так как погружаясь в то состояние, особенно когда я был в плену. вот Вспоминаю этих прекрасных людей. Это тоже мусульманы. 12 было мусульман. Со мной сидели в камере смертников и афганцы, пакистанцы, иракцы, иранцы. Я был единственный филистянин. Но ну, и вот, отвечая сюда на, на твой вопрос, значит, книга уже начала писаться в 97-м году. То есть спустя уже где-то месяц-два после камеры смертников, когда я был на свободе, когда вернулся в Карпаты в родные места, ну и так писал ее 20 лет. А, да, впечатляющее время, конечно, написание, и книга выдалась на славу, потому что я ее читала и слушала, и даже сейчас, когда я погружаюсь в эту книгу, у меня мурашки бегут, потому что действительно, зная тебя, там... Прямо как будто часть твоей души в этой книге отпечаталась. Поэтому благодарю тебя за этот труд. И хочу спросить, а почему такое название «Исповедь смертника»? Ой, Светлана, прекрасно, что ты задал этот вопрос. Ну, на самом деле, когда мы находимся на грани жизни и смерти, а мы 13 человек, как я уже сказал, 12 мусульман, я был, единственным там, христианином. И так как э, никто из нас не исповедовался, лично я не исповедовался, перед тем, как, э, ну, по сути дела, уехать в Иран. И когда ты на грани жизни и смерти, когда ты открываешь свою душу, исповедуешься друг перед другом. То есть каждый исповедовал свою неочищенную душу, потому что самое было страшное это даже не та смерть а потерять свою душу бессмертную душу я как христианин я понимал что неисповеданная душа она может угодить преисподню и соответственно и ребята мужчины те которые сидели мы, они просто рассказали свою истинную историю которую не придумаешь и там же сидели со мной ребята, у которого там у одного наркотики нашли, у другого там оружие, третий там ну, каждая история, она настолько была уникальная настолько пронизана сердцем и душой и самое главное то, что вот эта исповедь смертника это книга которая вот я даже сейчас вот просто. Скупая мужская слеза чуть ли не наворачивается, потому что я благодарен Отцу, нашему Небесному, за то, что это случилось, потому что благодаря этой истории я еще больше стал ценить жизнь, ценить свободу, еще больше удостоверился в том, что как важно слушать голос своего сердца. То есть именно через сердце, через которое общается с нами сам Бог, очень важно слышать голос своего сердца. И этот голос сердца это такой инструмент, такая благодать Божья в каждом человеке заложено. Еще раз, я всегда говорю об этом, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Каждый человек обладает этим голосом сердца. Каждый человек, он слышит его в течение всей своей жизни. Так же, как мы в течение всей своей жизни Слышим второй голос от врага человечества и компромиссов нет, нет третьего голоса. Если мы поступаем по голосу сердца, по голосу совести своей, то с нами такие чудеса будут твориться в жизни. Вот будут сбываться все лучшие мечты, которые взросшены сердцем. И с погодой будет прекрасно, и каждый человек сможет выжить... И среди длинных прайдов тебя никто не тронет. И разъяренная мамаша гипопотама, которая будет гнаться за тобой по саванне, тебя не догонит. Если, кстати, делаешь импульс, и слушаешь голос своего сердца. И вот эта книга, это долг, мой долг перед Господом Богом, который на ладошках показал свою бесконечную заботу. Долг перед ангелом-хранителем, Долг перед людьми, потому что эта книга, она однозначно удостоверит вас в вере, она однозначно изменит вашу жизнь к лучшему и укрепит, укрепит в своих целеустремленностях. Вы станете еще более успешными людьми. Там те чудеса, которые творились не только со мной, а именно с этими людьми, которые слышали голос открытого сердца, и надо сказать самое главное, что это действительно самое главное, что я настолько проник с этой историей, что я попал именно в ту камеру смертников, откуда никто никогда не выходил живым. И вот самое интересное, вот голос открытого сердца, о котором я всегда говорю, как это важно каждому человеку услышать крик моей души ко всем вам дорогие слушатели кто меня сейчас слышит что не только господь меня вывел с этой камеры смертников но те следователи три следователя когда был можно сказать главный суд они когда я с открытым сердцем рассказал о каждом человеке а его истинной истории. тот же, казалось бы, человек, у которого нашли наркотики и сада. И он, но настолько это была проникновенная история, он не построил себе, продавая наркотики, золотые там хороми с золотыми унитазами. Он жил также бедно, но он пошел на этот поступок только ради того, чтобы зарабатывать деньги, материи, и раздавать им обездоленным людям. В аулах, где дети умирали с голода, где пожилые люди не имели средств для выживания, он пошел сознательно на этот шаг, чтобы помогать другим людям. То есть есть законы, которые написаны человечеством, а есть законы выше всех законов, которые прописаны черным по белому. Есть законы свыше от от отца, от Всевышнего, от Отца нашего Небесного. И вот самое удивительное из всей этой истории, что вот эти три следователи, когда я начал рассказывать о каждом смертнике, почему у того оружие нашли, почему там афганцы, двое ребят, перешли границу за это тоже смертная казнь, перешли границу, истинная исповедь этих смертников была такая, что Потому что, чтобы заработать деньги, так как умирала дорогая жена, и умирали дети от голода. Вот это настолько прекрасно, что я туда попал, потому что эти три следователя дали слово шариата, это высшее слово, что никто не будет казнен насмерть. Говорили, Владимир, вот второй раз в наших сердцах произошло такое чудо, что мы даем тебе слово шариата, что никто не будет казнен насмерть. Кого-то сразу же отпустят, кто-то отсидит, но небольшой срок. И я им поверил, и я благодарен тому, что вот действительно я попал в камеру смертников для того, чтобы освободить этих прекрасных людей через силу открытого сердца. Светлана? Голтис, это просто захватывающая история. Ты даже сейчас в эфире, когда об этом говоришь, меня прямо дух захватывает. И это просто потрясающая возможность, конечно, для всех услышать всю эту историю полностью от тебя да, в формате аудиокниги. Это 5 часов аудио, друзья. Поэтому не медлите, да, оставляйте заказ ссылочка у нас в шапке профиля в Инстаграм и в описании прямого эфира в Фейсбук. Действительно, эта книга — это нечто потрясающее. И я даже все, все свои вопросы забыла, сейчас буду подглядывать. Скажи, Голтис, вот чем а, твой опыт, который ты а, передал в книге «Искать смертника», а, может а, помочь обычным людям, да, потому что, ну, такие а, ситуации, как с тобой, действительно могут а, случиться, наверное, а, с людьми экстраординарными. И как а, вот а, это твое глубокое переживание может помочь а, нам в наших, а, казалось бы, таких а, ежедневных проблемах, заботах, да, а, что изменится в жизни тех людей, которые послушают твою книгу? Ну, во-первых, самое главное, что я хочу сказать, что люди, которые услышат эту книгу, аудиокнигу, которая, кстати, надиктована была под музыку, там, чтобы усилить и вот этот воображаемый видеоряд, я начитывал ее, ну, так как эта книга была написана образами, там много историй из юности, как я уже сказал, когда мы демонстрировали свою личную силу, когда ну, там хвастались, что есть очень плохо для любого подростка, для любого человека. Вот это вот хвастовство доводило ну, до таких неимоверных, абсурдных моментов. Вот мы хотели там с другом Шаттерхеном на огромной скорости э, проехаться по полю, потому что мы узнали, что на это поле с Ужгородского университета э, вышли ну, практически весь университет вышел собирать горох на колхозном поле. И мы узнали об этом, хотели, а все это знали, что в домалинцах есть две команды. Одна команда Папинка, а другая команда «Голкинса». И что вот такие экстраординарные ребята, экстремалы, и мы на мотоцикле, на большой скорости хотели, при том, что сняли глушитель, чтобы привлечь внимание этих студенток, студентов, преподавателей. Вот человек, наверное, 300 должны были увидеть, как мы на огромной скорости на мотоцикле влетаем на это поле и... Прыгаем с трамплина и перед огромным таким ну, навозом, там, и, из э, коровий навоз, из... Э, как это? Ты начинаешь эту историю, да? Да, я прям 40, не могу сдерживать. Это 30-40 сантиметров слой навоза из-под коровок, ну где-то как футбольное поле. И мы должны были на трамплине перед этим навозом, вывернуть и унестись, развивая длинными волосами, унестись в сторону речки горной. Но мы так разогнались, при том, что Шатархин говорит, он за рулем был, говорит, ну что, Голтис, видишь, все смотрят, там все встали и смотрят, о, это, наверное, или команда Попинка, или это Голтис Шатархина. И мы как бы так не рассчитали скорость, слишком большая была скорость, слишком длинный был полет, и если вначале мы так порадовались, что они все смотрят, как мы красиво вырулим перед навозом, то потом, когда мы поняли, что мы пролетаем, место сцепления, что переднее колесо, ну, короче, перетели, мы прямо в навоз. И нас так как выбросило. Я думаю, о, лучше бы не смотрели все. И вот это, так думаю, как хорошо, что я сверху. А Шаттерхен так открывает шасси, я вижу, как в замедленном действии, как вот эта корочка прорывается, и этот навоз так идет шатыхну за, ну за футболку. И мы так и скользим по этому навозу. Думаем, боже мой, какое позорище. Ну, на меня этот, короче, мы все в навозе. Но потом свалили это все на попинка. И вот такие истории, и веселые истории, которые ну, действительно вас, дорогие слушатели, погрузят в вот это состояние, где я жил в селе Доманенци, в Карпатах, где описана подробная природа. Но самое важное то, что каждый из вас извлекет. То, что это самый главный посыл этой книги, что ничего не бойтесь, только бойтесь поступать против голоса своего открытого сердца. То есть ничего не бойтесь, ни в каких обстоятельствах. Потому что при вере вашей с вами будет Отец Небесный. Но надо бояться грешить. То есть самый большой страх – человек, попав в экстремальные ситуации, он должен бояться только того, чтобы идти против голоса нравственности. И я всю жизнь свою сознательную боялся попасть в тюрьму. То есть, думаю, какой-то ужас, какой-то кошмар увидеть синее небо через решетку. Думаю, как надо, как важно соблюдать законы, чтобы не угодить в тюрьму. Также я всю жизнь боялся вот, э, быть похороненным заживо. Вот эта история с Гоголем, когда ну, многие слушатели, наверное, слышали об этой истории, что Гоголь был похоронен заживо, так как был педитаргический сон. И думаю, какой это ужас, какой это кошмар, быть похороненным заживо. И вот когда мы впускаем этот страх, я как человек влюбленный в этот нерукотворный мир, когда мне приснился в Карпатах пророческий сон, что я буду сидеть в камере смертников и буду похоронен заживо. И когда я рассказал эту историю своим друзьям, лучшим друзьям Александр Комаров и Александр Харьюзов, то... Ребята говорят, так да, Голтис. А мы тогда зарабатывали на хлеб насущный, чтобы говорится там. Гоняли машины, у нас были очень серьезные заказы. Мы любили эту профессию, при том, что мы гоняли по самым красивым местам, то есть путешествуя. Гоняли машины и говорят, так да, Голтис, какой там Иран, мы что туда не собираемся? И буквально через месяц нам заказывают машину. Наши друзья это джип Мазда Марди, который был создан. Но первая линейка для кругосветных путешествий. И мы пробили эту тему, где такой джип находится, в Эмиратах. Мы улетаем в Эмираты и, я говорю, покупаем этот джип. Еще купили два бусика Kia Besta. Я говорю, ребятки, давайте проедем через Иран. Это древняя Персия, там же такая удивительная природа, такая красота. Ребята такие, Голдис, никогда мы не поедем. Через Иран, ты что помнишь, про пророческий сон, который тебе приснился, что ты будешь сидеть в камере смертников. Я говорю, ребятки, так не бывает единой судьбы. Вы что знаете, вы как православные христианины. Но не бывает такое, что ты должен упасть кирпич на голову. И что бы ты ни делал, как бы ты ни поступал, тебя просто прихлопнет кирпич или сосулька. Я говорю, давайте я буду законопослушным. И но когда у нас будет еще такая возможность пропутешествовать по Древней Персии, по Ирану. Ребята, давайте поедем через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию, Турцию. Это тоже красивые пейзажи. Но и нам Саудовская Аравия не открывала визу. То есть невозможно было никак объехать. И вот эта вот история, которая случилась, то, что я вот своими страхами притянул вот это события, которые случилось со мной в Иране. То есть я нарушил закон, я открыл, что у меня есть видеокамера, фотоаппарат, потому что в противном случае они бы, следователи, поместили фото и видеоаппаратуру в бокс, поставили бы пломбу и что я не пользовался фото и видеоаппаратурой, то есть я должен был показать бы целостность пломбы при выезде уже с Ирана в Туркмению. А так как я ну, в тот момент был уже таким, можно сказать, профессиональным фотохудожником, и впервые в своей жизни купил видеокамеру, думаю, как это будет круто, что я сниму эти все красоты на видео. То есть я сделаю фильм о, о Иране, об этой удивительной красоте. Я не буду снимать в городах. Буду снимать только природу, но чтобы не попасть в полицию. То есть я обманул, и за это, что я обманул, я подписал себе приговор семь 7 лет тюрьмы. Если у меня находят фото и видеопаратуру, то железобетонно 7 лет тюрьмы. Что для меня, как для человека, который безумно влюбленный в этот нерукотворный мир, созданный Творцом, это, это просто это мученическая смерть. И... Книга как раз о том, что как мы снимали эти красоты, мы наездили там свыше 6-7 тысяч километров путешествует по Ирану. И уже практически перед выездом из Ирана за 30 километров до города Сиракса перед перевалом я останавливаюсь, говорю, смотрите, ребятки, скоро 30 километров, и мы уже будем в Туркмении. Мы проехали, и я не буду сидеть в камере смертников. И буквально... Они говорят, ну, слава тебе, Господи, что все обошлось. И буквально вот поднялись уже на перевал. И не выходя из машины, были последние кадры. То есть я открыл окно, думал, все, вот сейчас последние кадры. И проезжает машина, там сидели двое полицейских, останавливаются. И так вот случилась вот эта история, которую я притянул своим страхом. И когда ты находишься в такой ситуации, когда ты чего-то боишься, то вплоть до того, что вот у нас у всех смертников было единственное желание вот увидеть кусочек синего неба через решетку, потому что э, мы сидели в подземелье, там где не было окон, единственное желание у каждого человека, это мы говорили тоже как на исповеди друг перед другом, что вот бы перед смертью увидеть кусочек синего неба и уже очистить свою душу, уйти в другой мир. Или же, когда вот, когда вот этот ужас испытал, представив себе, что Гоголь испытывал, когда он проснулся, и думая, какое это счастье быть похороненным заживо, но в гробу, где можно вытянуть ноги. Потому что когда ты, одна из пыток, ты похоронен заживо в квадратный такой куб бетонный, и вот эта вот квастрофобия, которую я всей своей душой вот прочувствовал, думаю, какое-то чудо просто вот задыхается, но хотя бы перед смертью вытянуть ноги. Вот когда мы не верим в этот Божий промысел, когда мы не доверяем Творцу, когда мы пускаем страх, попав в экстремальные ситуации, мы притягиваем эти истории. Поэтому очень важно, дорогие слушатели, понять и осознать, что надо благодарить порца за все, что имеешь и не имеешь. Кто-то не видит этот мир, потерял зрение. Кто-то ропчет на свою судьбу, имея руки, ноги, имея здоровье, в конце концов. А кто-то прикован к инвалидному креслу и славит Творца, что он еще может дышать, что он глазами этими видит этот мир, что ушами слышит звуки природы, слышит голос своей любимой женушки, голос детей, голос... Своей матери и отца, которые еще живы. Вот поэтому так это важно, что, вот, прочитав, прослушивая эту книгу, важно утвердиться в том, что насколько мы прекрасно живем, насколько мы счастливы, что имеем слушать, слышать, имеем глаза видеть этот мир, имеем руки и ноги, чтобы путешествовать по планете. И вот эта книга, она настолько... Удостоверит вас Вашим истинным счастьем. Поэтому <смех> слава тебе Господи все то, что со мной происходило и тот же перелом позвоночника в 25 лет, потому что э, демонстрировал личную силу, ставил перед собой душегубительные целестремленности. А на тот момент, чтобы остановить меня от этих душегубительных целеустремленностей, э, Господь послал мне перелом позвоночника в рассейте сил. Потому что никто мне вовремя не, не сказал, там, что открой свое сердце. Зачем тебе стать непобедимым чемпионом мира по боям без правил я нет правил? То есть у меня была такая глупая целеустремленность. Мне мало того было, что хлопали в ладоши и говорили какой ты непобедимый мастер там, восточных единоборств. А мне хотелось, чтобы заработать, ну, во-первых, материю большую, чтобы путешествовать с друзьями, но при этом чтобы сказали да ты не победим, чемпион мира по прям без правил, день отправил поэтому книга о том что ставьте перед собой созидательные цели радуйтесь жизни и но ну, она настолько действительно изменит жизнь каждого человека и вы настолько станете еще более счастливыми людьми чем вы себя считаете так светлана Болтес, благодарю. благодарю это был Поток открытого сердца, его можно слушать бесконечно. Я даже делала себе пометки. Спасибо тебе, очень полезно. Друзья, поставьте в сердечки, кому откликнулось то, о чем говорил Голтис, что часто мы робщим на жизнь, да, имея все блага. У нас из крана у всех течет вода, у нас у всех есть еда в холодильнике, у нас есть руки, ноги, мы живем а, в, а, под крышей, да, в отапливаемом помещении, и а, при этом а, очень часто не замечаем, как ходим, жалуемся, недовольны, да, хотя а, все это счастье у нас каждый день, мы к нему привыкли и даже не обращаем на него внимания. Спасибо, Голтис, на то, что ты а, напоминаешь о вечных ценностях, это очень здорово, и, и я тебя благодарю от всего сердца. Спасибо, да, спасибо, друзья, за ваши сердечки. Активно, активно ставьте, да, потому, потому что сделайте этот акцент да, вот этим сердцем, в знак того, что ваши сердца тоже открыты, да, и вы действительно делаете лучшее для себя и для своих близких. А я хотела спросить еще а, а, про книгу. А, Голкис, почему а, ты решил а, в аудиоформате именно сам а, зачитывать а, текст, да? А, потому что сейчас есть много ар артистов, которые делают это профессионально. А почему а, ты решил именно сам а, сделать такую а, начитку? Да, очень, Светлана, очень прекрасный вопрос. Почему именно я решил сам начитать. Ну, во-первых, когда ты сам сопереживаешь, когда ты сам участник всех событий, и пусть там дрожащим голосом где-то, ну, потому что иногда голос дрожал, иногда накатывалась скупая мускайя слеза, которую не вытянешь каленым железом из моего тела. А вот именно когда вот эти вот сопереживания, когда ты сам прошел это, и еще музыка, которая усиливает, там, когда похоронены заживо, так как я ну, видел во сне, вот этот пророческий сон, что ангел-хранитель, который, когда явился демон, то есть первая глава, то есть вначале идет пролог, кто я такой, что я прежде всего профессиональный путешественник а не экстремал, как во всем мире, если загуглить, нашу команду Эггитес воспринимают как команда безбашенных экстремалов. И что основная цель моей жизни – доносить красоту этого нерукотворного мира к людям через свои книги, через фильмы, через общение там, в университетах, в колледжах, в детских домах, где мы выступали после экспедиций африканских. И что главная цель – это сохранить эту красоту, не рукотворного мира, и рукотворного туда вкладывается человеческая душа для будущих поколений, для детей наших. Это главная цель моей жизни. Но еще главная цель, то есть мне было, надо было начитать именно вот эту книгу, пусть там дрожащим голосом, но сопереживая вот эти вот явления, и музыка, которая усиливала вот этот видеоряд, или там в могиле, когда демон говорит все за грехи твои, а ты помнишь вот те, те, те грехи, ты будешь гореть, гореть в аду, будешь в преисподнее. И ангел-хранитель, которого я не видел, я слышал его, как он меня оправдывал, там, как опять же, вот это хвастовство на мотоцикле в навоз влетели. Или там, когда я обличал, когда враг обличал грехи детства, грехи юношества, но ну, и как ангел-хранитель, как лучший друг, как проводник. Как он меня выгораживал каждый раз. Что нет, последнее слово будет за Господом Богом, за Иисусом Христом, потому что он пролил свою невинную кровь за все человечество. И поэтому э, вторая глава вот в Карпатах, она такая яркая, красивая, поэтическая, именно глава в Карпатах, тоже истории из жизни, как особенно тронула меня история, из реальной жизни, когда маленькая девочка потеряла своих родителей, она стала сиротой, и ее любимую бабушку, они жили на окраине села, ее любимую бабушку парализовала в огороде, и как девочка, не отходя от бабушки, когда бабушка ее умоляла, внученька, иди погуляй, ты молодая девушка, сходи, пообщайся там, со своими подругами, с друзьями. Тебе, в конце концов, надо выйти замуж. Она говорит, нет, бабушка, ты мое сокровище. Для меня ничего важнее нет, как я вспоминаю, как когда я была маленькая, как ты мне читала сказки, сказки о Карпатах, пелоколыбельные. И эта девочка, она уже, вот, ей было 17 лет, она читала те же бабушкины сказки и рассказывала истории, выдумывала истории. И как вот люди заботились об этой сироте, об этой бабушке. Вот такая очень трогательная история, но описана красота Карпат, которая просто безумно влюблен в этот именно карпатский мир, который мне тоже подарила моя бабушка. Затем третья глава, это уже в плену, где описаны вот эти общения со смертниками, вот как мы общались, как каждый открывал свою душу. И четвертая глава, это домой, когда они сказали, ты свободен. Но самое главное, вот я хочу вот донести, дорогие наши слушатели, что как, по сути дела, до камеры смертников я оценил, вот свежий воздух, потому что и сейчас вот мы спим с открытыми окнами зимой. Всегда вот мы не можем надышаться вот этим прекрасным свежим воздухом. И как все относительно, когда ты в непроветренном помещении, когда нас 13 человек, вот, чтобы вдохнуть более, можно сказать, менее затклый воздух. Вот я подходил, когда кого-то там по коридору вели, я подходил к двери, падал на четвереньки, чтобы сделать хотя бы глоток менее затхлого воздуха. Как мы не ценим, что мы дышим свежим воздухом, что мы имеем возможность открыть форточку, в конце концов окно, и спать не только в проветренном помещении, но вдыхать каждый раз свежий воздух. И вот эта вот относительность того, что мы имеем и не имеем, она настолько ярко прописана в этой книге и надиктована мною, потому что, ну и друзья, настаивали, мои дорогие близкие друзья, говорят, так какой Голтис там, какой там может актер начитать? Я говорю, актер там лучше начитает, ты должен читать. И меня чуть ли там не приперли к стенке, говорят, Голтис, только ты, о чем ты говоришь? Это твоя пережитая история. но ну, я так согласился, и мы с Комаровым Сашей, кстати, тоже, как было прекрасно, что за окном лил 10 дней, когда я начитывал «Лил проливной дождь», что мое сердце было приковано не к Карпатом, потому что, если бы было солнце, я бы не смог начитать эту книгу. А лил такой проливной дождь и профессиональная аппаратура, и мы просто вышлифовывали каждую фразу. Я там говорю и на мусульманском языке, и, ну, и вот эти вот фразы, которые и поэзия мусульманского мира, неимоверно прекрасная поэзия. Также где-то, вот мы скурпулезно, но ну, благодаря Саше Комарову, тоже такой меломан, как я, мы подбирали под каждый эпизод вот свою музыку. Там где-то персидская музыка в камере смертников, которая усиливала вот именно вот этот видеоряд. Эта книга, она, как я уже сказал, она написана образами, то есть я читаю медленный человек Просто видеть целую картину, целое путешествие. Кто уже столько таких ну, прекрасных моих друзей, критиков, которыми я попересылал, говорю, прежде, ну, вот эту аудиокнигу, прежде, перед тем, как выпустить ее вслед, говорите критику. И все там, говорят, текут слезы, льют слезы. Говорят, это настолько образно написана книга, ее надо... Слушать только в наушниках. Не просто едешь за рулем и слушаешь в наушниках. и надо просто, вот как всех говорят, Goldfist, вот когда выйдет в мир эта аудиокнига, попроси людей, чтобы перед сном просто закрыли глаза, лежа в кровати, смотрели вот эти вот образы. Потому что это уже, по сути дела, написанная книга как сценарный план к фильму. И ко мне, как только я вернулся живым, невредимым Сирана ко мне. Когда вот прочитали э, руководство АСТ в Москве, прочитали вот эту э, интервью с Сидерским, есть, э, если забить в гугле, интервью с Сидерским «Открытое сердце». Говорят, найдите мне этого Голтиса, пускай пишет книгу, мы будем издавать, ну тогда было эксма сейчас вот издала АСТ, издательству, благодарен руководству, потому что говорят, это будет бестселлер, потому что это должен услышать каждый человек. Поэтому я так прошу вот аудиокнига, которая вот сейчас вот выйдет, чтобы именно в наушниках, и вы будете погружаться в карпатские путешествия, вы будете улетать в Иран. Это настолько яркие образы. И, конечно же, пусть там дрожащий голос где-то, но эта история пережита мною. И так важно было лично мне начитать. Я благодарен и Комарову, и Ансису, и тебе, Светланочка, тоже благодарен. Зои, которая говорила, нет, только ты должен начитать эту книгу. Но все друзья говорят, ты должен начитать. Это будет эксклюзив. И... и я рад, я счастлив, что мы 10 дней ввалил дождь до тех пор, пока я не начитал. Мы ездили как на работу в студию, какую на дому такая, можно сказать, студия звукозаписи. И слава тебе, Господи, еще раз, что лично я начитал. Но еще будет альтернатива. Я все-таки попрошу, чтобы у людей был выбор. Или там э, профессионал, чтобы начитал. Можно и меня послушать, и можно профессионала. И как вам, дорогие слушатели... Как вы тоже вот обратную связь хотелось бы услышать. Вот. Все-таки профессионал. Ну хотя будут два варианта естественно. Но пока есть возможность, пока только аудиокнига начитана мной. Но непременно я хочу, чтобы еще начитал профессионал. При том там, там же еще есть короткие такие изречения на русинском языке. Это русинский да, я язык. я как но раз там хотела спросить. Да, хотела спросить, что это за язык, потому что э, вроде похож на украинский, вроде похож на русский, но э, можешь поподробнее да, рассказать об этом языке? Он, язык, он не похож ни на русский, ни на украинский, потому что ну, по вечме уйку цинизады, Москва колыд была спалена, а по французам зухаблена. Ну, не похожи ни на что. Там Геро, Ряндя, Керта. Вообще ни на какой язык не похож. Это язык, на котором я общался. Ну, который не передали мои мама, папа, бабушка. То есть в нашем селе мы общались, друзья, все только на русинском языке. И я и сейчас вот разговариваю на русском, но я думаю на русинском языке. То есть я перевожу на русский. Ну, это такой философский язык, очень... Фиглярский, можно сказать еще. Фиглярский такой. Ну, на русинском, если там, чтобы человека рассмешить, там достаточно два слова и уже такой образ мощный, что вот человеку не надо слушать анекдоты какие-то там. Но фиглярский. Постоянно шутят. Русыны такие фигляр, фигляры, шутники. И вот то, что я вот вырос в своей керте, когда я видел тоже такой же шутник Бачиша лапка сосед, и между двумя тоже шутниками. Когда отец с, ну, со своими там ну, друзьями, они встречаются, то мы так хохочем, но такой очень интересный язык, тоже образный язык. И вот эта, эта книга, мало того, еще некоторые моменты, я там играл на гитаре, кстати, вот на такой гитаре, Будет еще на русинском языке э, и песни, то есть под гитару там две песни. О, там целых можем... пять песен э, на самом деле Голтис. Э, да, всем тем, кто приобретет аудиокнигу, э, мы приготовили э, бонус, э, записанные э, Голтисом песни под гитару, э, русынские песни. Поэтому, э, друзья, э, это... Э, Уникальная возможность послушать, да, особенно те, кто был на практическом семинаре и, возможно, слышал эти песни в исполнении Голтиса вживую. Вот я их прекрасно помню, и я очень рада, что есть возможность теперь к ним прикоснуться, да, на расстоянии. Эх, пока Карпаты в связи с обстановкой закрытой для россиян, да? но надеюсь, что уже летом ситуация изменится, и мы сможем спеть эти песни все вместе вживую, но пока есть прекрасная возможность получить, послушать эти песни всем тем, кто приобретет аудиокнигу через Академию Голтиса, ссылочка в шапке профиля в описании прямого эфира. Друзья, это действительно уникальная возможность, которая открывает сердце, заставляет задуматься, да, вообще о смысле нашего существования. И, Господь, спасибо тебе за то, что ты вдохновляешь нас каждую минуту нашей жизни быть лучше, да, при помощи методики исцеляющей импульс, при помощи мировоззрения, да, при помощи... Философия открытого сердца – это действительно а, такой столб, да, на котором стоит твоя методика, и очень многие люди а, приходят а, к нам в импульс, именно а, услышав вот этот зов открытого сердца. Поэтому, друзья, делитесь, пожалуйста, этой информацией со своими друзьями, со своими близкими, потому что кому-то действительно это поможет в трудной ситуации не отчаяться, посмотреть на свою жизнь с другой стороны, да? сейчас в такие непростые времена, это то, что может объединить нас всех, независимо от того, в какой мы стране живем, какое вероисповедание, да, но зов открытого сердца услышит каждый. Голтис, у меня еще вопрос по поводу того, такой глубокий, да, на самом деле, я думаю, что вот в завершении будет здорово на него ответить. Как ты думаешь, зачем тебе было послано вот это непростое испытание, камера смертников, да, угроза жизни, как ты думаешь, зачем это было? Ну, во-первых, для того, чтобы еще раз утвердиться о силе открытого сердца. Что вот когда мы доверяем своему ангелу-хранителю, когда мы доверяем Богу, когда мы понимаем, что это не рукотворная красота, и та же рукотворная красота, когда вкладывается человеческая душа в какое-то произведение, или скульптура, или живопись, архитектура и так далее, что она не способна людям для радости. То есть мы созданы по образу и подобию для того, чтобы радоваться жизни и славить Творца, чтобы открывать души для каждого человека, кто пришел в этот мир. Что все мы братья и сестры в этом чудесном мире. И я убежден в том, что если будущие родители, мамы, папы, если относятся к зачатию осознанно, правильно питаются, делают исцеляющий импульс, не пропускают тренировки по импульсу, вот, соблюдают правила питания, постятся. Вот что такой ребенок, он родится здоровым, все будут 17 тестов одни десятки, то есть высшие, можно сказать, высшие баллы. И такой ребенок, который... который питается правильно, мама во время беременности правильно питается для того, чтобы ребенку заложить мощный иммунитет. И это важный такой посыл, опять же, чтобы мы ценили жизнь, ценили друг друга, и что действительно вот я попал в чужим ну, человеком в мусульманский мир, что они для меня стали настоящими братьями, и по несчастью, и настоящими друзьями, братьями, друзьями, потому что вот сила открытого сердца, она просто неимоверно ну, велика. Мы даже не догадываемся, даже не понимаем, что в любые моменты нашей жизни, если мы понимаем, какой инструмент внутри нас, в сердце, когда мы поступаем правильно, соблюдаем законы, то ничего с нами никогда не случится. И вот этот вот посыл, и особенно вот ради того, чтобы вот эти 12 смертников, когда им рассказал свой тоже пророческий сон, что я не буду мученически страдать, что что-то случится неимоверное, что мы все-таки перед смертью, мы не только через решетку увидим, кусочек синего неба, а что нас выгуляет. И это будет как знамение, потому что мне приснился сон, что мы будем гулять по внутреннему дворику. И во сне прилетела горлица и начала кружлять. Я вспомнил свое детство, думаю, Боже мой, какое счастье попасть по Карпаты, какое счастье вздыхать вот, вот этот свежий воздух перед смертью, увидеть в этом квадрате вот это вот синее небо. И когда нам сняли повязки, потому что допросы были всегда наручники, повязки на глаза, а тут нам вывели во двор, ну, правда, по четырем углам сидели автоматчики, и когда сняли повязки, у всех текли вот эти же скупые мужские слезы. Мы просто рыдали от счастья, что нам дали после этой душегубки подышать свежим воздухом и перед смертью увидеть кусочек синего неба. И вот еще такой важный момент, что ради того, когда я уже рассказал вот этот пророческий сон, что у нас все поменяется, потому что пришел второй пророческий сон, что у нас что-то изменится. И когда я рассказал ребятам, вот, что я буду открытым сердцем просить, не о помиловании, потому что для меня даже, ну, так как я подозреваем был, как американский шпион, так как при панорамной съемке попали три военных объекта, и у меня подробная карта, компас, видео, фотоаппаратура. Чем не американский шпион? Что, как бы, фильм о природе, да, что это как камуфляж, а вот кусок железного моста, высоковольтные провода, это как военный объект считался. То есть за это, по сути дела, они поймали американского шпиона. Что я как бы работаю на Америку. И главная цель моей просьбы, так как я представитель славянского мира, донести, что никогда славянин не предаст свою душу врагу человеческому, не будет подыгрывать Америке, потому что для меня чисто сердечно мусульман, мусульманская культура, так же, как и для моих друзей, она намного ближе, чем американская то есть чтобы не было подозрений что славянин тем более христианин он может э, ну, подыгрывать америке то есть главная цель была не чтобы освободили меня а вот лилось открытое сердце и я рассказывал о каждом смертнике именно чтобы вы то никогда не выудить через пытки через боль через физические страдания. Вы не выпытаете вот этот голос открытого сердца из исповеди, то что на самом деле есть прописаны законы, но есть законы выше от Всевышнего. И вот эта вот речь, которая лилась, и когда задрожали вот три мощных голоса, для которых я был врагом, когда жесткие были такие наезды на последнем суде, от которых зависело, по сути дела, то, что произошло в конечном итоге, что я не за себя, не за свободу просил, а просил, чтобы пересмотрели дело каждого смертника, что да, оружие нашли, но если государство не может защитить человека от венгетты и его семью, он, конечно, пошел на нарушение закона, но его семье грозила конкретная смерть. То есть, если бы он не имел оружия, то погибло бы мама, папа, дети. Или там наркотики нашли. Поэтому вот то, что я попал именно в камеру смерти, там, и когда мне сказали, ты знаешь, Владимир, в наших сердцах у троих произошло такое чудо, мы увидели твою душу, увидели твое сердце и все мы трое однозначно приняли решение вот, подарить тебе свободу. Ту свободу подарить. Мало того, что подарили свободу. Отдали джип, отдали камеру, отдали фотоаппарат, отдали все деньги. Я говорю, забирайте все. Я готов был просто дайте мне свободу. Доползти до Карпат. По-пластунски. Ползти именно тысячи километров, чтобы получив свободу, не нужно ничего было. Вот какое-то великое сладкое слово именно свободы. Но почему еще вот что самое важное, что ради чего стоило было попасть в тюрьму, когда на моем лице было написано, а я тогда голодал без воды и еды. То есть там действительно кормили как на убой и спиники, и орехи, и ну, очень кормили всех мощно, ну, как перед смертью каждого смертника. Но я не мог кушать. Это впервые в моей жизни. Я голодал легко, потому что был такой стресс, что я потерял свободу. Я боялся именно пыток, так как, ну, больно и боялся, что будут похоронены заживо. И, естественно, было страшно. Страшно именно и потерять душу, но и хотелось, чтобы как бы так не больно зарезали или там пристрелили, чтобы не испытывать вот этой боли. Но тем не менее, когда сказали, ты свободен, я не мог в это поверить. Я не мог понять, как. Говорят, вот там 3700 долларов, пересчитай. все ли на месте. Я говорю, какие там деньги, берите себе. Забирайте джип там, который 70 тысяч долларов стоил. Все забирайте. Мне говорят, нет, я говорю, я вас прошу, можно я пойду попрощаюсь со своими братьями по камере, со смертниками? Говорят, ну, Владимир, можно. И когда я захожу, когда на лице была написана улыбка, радость, хотя было очень больно за ребят. И когда каждый из 12, у каждого текли слезы, радости, слезы радости, что с голтерсом что-то сон сбылся и они и когда я увидел вот эти вот слезы радости каждый сиял от счастья за, за чужого не мусульманина а христианина то есть я для них как бы брать брат по несчастью но я все равно чужой и когда я просто был переполнен благодарности каждому человеку что каждый из смертников, Нашел в себе силы не позавидовать, а порадоваться за меня. Я каждого обнял, и уже текли слезы, я не мог говорить. Они говорят, так ты свободен или не свободен? Я еле из себя выдаю. Да, я свободен. И такие, так ты же говорил, что когда ты будешь свободен, ты будешь кушать со мной, с нами, разделишь радость. Я понимал, что непонятно, какой я день там голодал, сколько я пробыл в этой нице Потому что никто не наблюдал там, смены э, ну, времени. И они каждый так порадовался. И я просто, когда обнял их, каждого просто прижал к груди, говорю, спасибо вам, что вы так за меня порадовались. И последняя моя речь была, говорю, я не могу уйти, следовательно, говорю, что я должен рассказать еще о каждом человеке. И говорят, ну хорошо, Владимир, будем тебя еще раз слушать. И вот последнее слово я их умолял. И вот они тогда вот продражали снова голоса, говорят, Голтис, вот, снова в наших сердцах пришло такое чудо, что мы даем слово шариата, что никто не будет казнен нас. То есть вот эта вот история, почему я именно туда попал, тоже в большей степени, чтобы освободить этих прекрасных, светлых, чистых людей через голос открытого сердца. Вот так, Светлана. Ой, Голкис, я уже вся в мурашках, на самом деле, ну, даже я не знаю, какими эмоциями выразить ту признательность к тебе, что ты делишься этим, потому что, ну, действительно... Это просто опыт за гранью, да, возможного для обычного человека. И когда видишь тебя, который вот так вот сидит по ту сторону камеры, ведет прямой эфир, и даже невозможно поверить вообще, что такое возможно. Но это действительно было. И теперь есть замечательная книга, которая об этом свидетельствует. Я искренне хочу, чтобы эту книгу прочитали тысячи и тысячи. Да, чтобы прослушали а, десятки тысяч человек, и а, потому что она несет действительно огонь твоего сердца. А, благодарю тебя. Друзья, а, напишите, пожалуйста, в комментариях, что самое главное а, вы а, услышали на сегодняшнем эфире прямо одним словом. Я вижу, что уже многие пишут благодарности, Голдис. А, огромная благодарность. Вот Любовь пишет что согласны, очень многим отзывается И есть вопросы по поводу печатной книги. Да, будет печатная книга. Мы готовим ее сейчас к запуску по всему миру, потому что есть вопросы по доставке да, бумажной книги. И мы решаем сейчас, как это будет. Это будет уже в ближайшее время, я надеюсь, в течение двух недель. Поэтому, если вы перейдете по ссылочке, которая в шапки профиля или в описании эфиром можете если хотите бумажную книгу приобрести от академии Голтиса то внесите свое да вот спасибо Голтис сейчас показывает эта книга называется исцеляющий импульс жизнь без старости да ну-ка Голтис зачитай название жизнь без болезни и старости жизнь без болезни и старости да в эту книгу Вошла автобиографическая повесть «Исповедь смертника», о которой мы сегодня говорили весь эфир. Также туда вошла методичка, да, то есть все знания по методике «Исцеляющий импульс» тоже из этой книги можете почерпнуть. И совсем скоро ее можно будет доставить по всему миру. Заполняйте ваши данные, мы вам первым сообщим, как только будет открыта Такая возможность для жителей России, Украины, Европы, да, США, Канады. Поэтому, друзья, вся информация на Академии Голтиса, следите за нашими рассылками, мы будем держать вас в курсе. И еще вопрос, есть ли книга на английском языке? Лилия, пока на английском нет, книга на русском. Да, надо выпустить на всех языках, Лидия пишет. Да, это отлично. Спасибо вам за совет и рекомендацию. Это действительно очень ценно. Жду ваших комментариев, что вы взяли из этого эфира. Если есть какие-то вопросы, зачитаю их Голтису, и будем потихонечку завершать наш эфир. Время пролетело незаметно, уже прошел час. Голтис, что-то еще хочешь сказать нашим слушателям про свою книгу? Ну, во-первых, снова и снова благодарю сердечно за то, что вы с нами, за то, что вы нашли время послушать крик моей души. И вот хочу пожелать вам действительно настоящего человеческого счастья. И помните, что по-настоящему счастливым человеком можно стать, если мы видим вокруг себя здоровых, духовно и физически здоровых людей. Когда дети не болеют, когда наши дорогие бабушки, дедушки вот, тоже не испытывают ни физической боли, ни душевной боли. Когда вокруг нас счастливые люди, когда все делают импульс, когда все путешествуют и в каждом человеке видят только хорошее, о плохом говорят. Ну, у каждого есть плохие поступки, но надо говорить о плохих поступках именно только с любовью. Только тогда можно помочь человеку э, ну, стать на правильный путь жизненных позиций. И хочу пожелать каждому из слушателей, кто еще импульсом не занимается, непременно занимаетесь импульсом, потому что это та методика, которая настолько круто работает на положительную судьбоносность, это замечают все, буквально все. То есть и бизнесмены, и домохозяйки, и профессиональные спортсмены. Помимо физической силы, выносливости и красоты, чтобы вы сможете в любой момент построить красивое тело, то вы еще приобретаете положительную судьбоносность. Тоже хочу пожелать дорогим слушателям, чтобы сбывались все ваши мечты, длинные, сердце. То есть мечтаете непременно, потому что Отец Небесный, он настолько нас любит, потому что мы его дети. Он хочет, чтобы все мечты сбывались. Хотите снег? Вот вам снег. Хотите солнце? Вот солнце. Вокруг будет падать дождь, а над вами будет, и над вашим родственным душем, если хотите, будет светить солнце. Или падать дождь, когда это надо. И э, непременно мечтаете, потому что те люди, кто не мечтает, мечты естественно не сбываются потому что нечему сбываться и чтобы отец наш небесный подарил каждому из вас тысячи родственных душ которые по-настоящему порадуются за ваши успехи и будут с вами по настоящему дружить не только разделять горе но и действительно каждая родственная душа хочет разделять радость друг с другом поэтому эта книга вам поможет, еще раз повторюсь, стать еще более успешным, стать еще более счастливым человеком. Ну и приобрести действительно через открытое сердце новых и новых родственных душ настоящих друзей. Поэтому всем от чистого сердца желаю прослушать эту книгу и рассказывать про импульс многим и многим своим друзьям, чтобы все именно у сертифицированных тренеров Академии вот, познавали вот это, эту Божью благодать, как изучить исцеляющий импульс. Эта книга, которая называется «Исцеляющий импульс», мы здесь вписали методичку. Здесь есть еще одна глава «Открытое сердце», что утвердит вас в том, что как важно слушать, голос нашего Отца Небеснера, но и автобиографическая повесть мною написана про иранскую тюрьму, исповедь смертника. Светлана, спасибо тебе огромное. Благодарю Я... тебя, Так, да, Необыкновенно, прекрасно выглядит, как всегда, не налюбуюсь. Ты меня вдохновляешь, потому что то, о чем ты сейчас говорил, про то, что мечты сбываются, потому что судьбоносность меняется, что действительно нужно не бояться и делать, это я на себе все испытала, и поэтому с радостью служу людям, да, передаю информацию о уникальной методике в Академии Голтиса, и очень благодарна тебе за эту возможность. И хочу, вот сидела и улыбалась, зачитаю, что пишут наши подписчики. Наталья пишет, очень рада, что попала на прямой эфир, буду слушать книгу сама и давать рекомендации к прослушиванию всем-всем. Спасибо большое, делитесь этим эфиром, запись будет и в Инстаграм, и в Фейсбук. Кидайте своим близким, знакомым, приобретайте аудиокнигу на Академии Голтиса, и, конечно же, открывайте ваши сердца. Лилия пишет: "Вы вот такое: слушать голос совести и не идти на компромисс с человеческим врагом никогда". В общем, наши подписчики, люди с открытыми сердцами, желают Голдис тебе долгих лет жизни, благодарят все. А мы благодарим вас за то, что пришли сегодня, послушали. Надеюсь, что это было ценно, И, конечно же, до новых встреч в наших прямых эфирах. Благодарю. Да, до новых встреч.